Всем привет, на связи мистер офицер, и к сожалению, я ничего не смог сделать, чтобы каким-то образом выбраться с этого сохранения. В общем-то, пришлось вручную дойти до сюда по новой, и как-то вот так вот. В общем-то, что мы делали с вами в прошлый раз? В прошлый раз мы с вами открывали предел Баура, мы... Пощекотали, ну как пощекотали, просто дунули в нос медведю пером, а до этого его долбили всем, чем можно у нас. И только перо и воздух пера дало нам такую возможность отворить вот эту локацию предел Баура. Ну и как видите, мы тут много чего уже исследовали, нашли даже два ключа тут у нас дверка скорее всего там какая-то вкуснотища какое-то новое умение блин но ну я не знаю стоит ли нам сейчас туда возвращаться или все-таки поборозить вот здесь частично может тут мы что-то смогем сделать вот попробуем сначала это дело если здесь все будет печально ну попробуем тогда вернуться туда и глядишь каким-то макаром нам придет в голову как эти два ключа взять но пока, пока идеи у меня нету. А, собственно, понеслась. Помимо дерева нам вот эту хрень надо поставить. Да, только вот так у нас все это схвачивается. Итак, вот это место, дебильное. Сможем ли мы пробраться дальше? Только фиг знает, кто знает. Потому что я не знаю. Что-то у нас выйдет, не выйдет. Блин, тут все скользко и непонятно, что нас ждет снизу. Какой ты быстрый. Все. На самом деле, блин, чё тут? Чё, чё тут нас ждет? Давай, иди сюда. Читер. Просто читер. Вот а так все это лежит, да, что можно его... Какой-то снежный ком, смотрите. Ой-ой-ой. Что ж ты творишь-то? Самоубийца. Эй. Вайт, прыгать. Туда надо чем-то походу долбить. Хе -хе. А чем мы можем долбить? Бесполезная фигня, да? Ну, можем там поставить супер-пупер-стрелу. Но нифига. Я понял. Короче, тут все плохо. Пока что для нас тут все плохо. И туда мы продвинуться не можем. К сожалению. Это вообще хреново. Ну что, нам говорят, дружище, топай вверх. Потому что здесь ты, к сожалению, ничего не можешь сделать. Самое прикольное, что вверху мы тоже ничего, скорее всего, не сможем сделать. Хотя... Тык его знает. Вот почему вот эти а, огненные штуки без огня? Может ты разрушишь эту штуку? Или я тебя разрушу тогда? Пока. Запарил ты меня. Ой, надо поменять тут стрелу. мы так и может нужно это перьями их долбить пошел ты так тут ладно у нас тут стандартное умение здесь пока вот так вот сделаем Ай, дайте мне посмотреть, где я нахожусь. Не, это все не ломается. Блин, может, волшебное перо что-то может все-таки. Я тоже так могу. Бал без ты. Стал он тут, понимаешь ли? Оба. Это что было? Так, стоямба. Я не понял прикола. Так. Окей. Эта херня стреляет. Да уйди ты нафиг. Кому ты нужен? А, у нас вот этот котел есть. Может мы можем каким-то образом дотянуть до него все это дело? М -м -м, где у нас тут быстрее возрождаются враги? Хрен его знает. Притяжение, да? Блин, пипец, прикольно. Ай-яй-яй. Так, да? И что и как? Платформы нифига не становятся такими, какими я хочу. Может, можно вон ту фигню растопить? Не, он просто не долетает. Не, ну прикольно. Не, мы не можем закинуть сюда. Ай-яй-яй. Что за... Ладно, мы можем же вот так вот сделать. Отлично. Так, ну что я могу сказать? Нам надо выбираться тогда с этого дебильного места... Поднимается туда он выше. А, тут, оказывается, все ломалось, да? Конечно, мы уже знали об этом. Так. Что за... А, это дебильное непонятное место. Ой-ой-ой. Отлично. Зачем мы это сделали? Чтобы потом, наверное, было проще сюда попасть. Сломайся. Так, окей. Хорошо. Тихо. Все, я уже здесь Все отлично Это по-прежнему не ломается а, Давай, стреляй Блин, тут даже такие были штуки Которые я почему-то не затрагивал. Так, ну ты попрыгун. Да, я помню. Ток, я с тобой не хочу говорить. Вот это тоже, да? Как-то, значит, можно... Все, получил. Надеюсь, получил. И чё тут... А, у нас тоже есть котел. Куда он полетит? Куда полетел? Так, успокойся. Мне нужно снизу. И нужно. Ай. Еще раз. Ай, ай-яй-яй. Да блин, да что за фигня-то? А как мы можем эту хрень направить вот в эту сосулину? не долетает что ли блин или она халтурит вот что за нафиг Так, а тут куда она летит? А, тут она вот сюда должна, да? Скорее всего. Ну давай пробовать. Глядишь, получится сейчас. Раз это Сосулина не хочет. Я пошел сюда. Ай, да что ж ты не закрутил? Same. <slide revolutionary> как же он задрал. Да блин, да шо ж я такой медленный Давай, забирайся как надо. Все, чики-пуки. <treasures> Почему она не хочет, как я это вижу, лететь? А! <DK> Не докручиваем почему-то мы так ну надо на приноравливаться значит пошел я вниз и что это за фигня она решила вообще не выстрелить я значит пошел а она не стреляет это несправедливость так вроде сработало Опять не долетело. Да что ж такое? А это надолго, походу. Так, я пошел. О, да! Я попал. Я попал, и тут сразу до свидания, огонь. О, это круто! это что за хрень? Она скушивает, что ли? Нифига себе. Прикольно. Так, на ну чем мы плавать можем, значит? Тут ничего нету. Прикольно. Все хотят кушать. Эй. А, ну и у нас открылось тут Нету у нас ключика В связи с этим вот такая и Фигня происходит Ай-яй-яй Как тебя развести-то, блин? Нет, нет, нет, еще раз нет. Не работает эта фигня. Вот реально, как туда попасть тогда? Там же у нас есть горликовая руда. Так, окей, здесь ключ тоже появился. А -а -а. Все, четыре ключа есть. О, -о, -о я крутой. Я все ключи собрал. Теперь нужно горликовую руду как-то это, того. Есть контакт. Огоу. Горликовая руда, вы нашли горликовую руду. А, тут можно было вообще вот так вот сделать. А ну, я, конечно, этот. Тот самый человек, который только через сложные пути. Все, запендюрься, дверька. О, да! Здравствуйте, здравствуйте. Нифига, да, ты говоришь? Не сломаешься. Ну что ж, окей. Ай-яй-яй, горликова руда. О-о-го. А это что за фигня? Избушка талии, слух разведан. Ой-ой-ой, нифига себе! Заходим. Рушим все, все рушим. С помощью того всплеска можно зажигать факелы. Прижить это умение кнопки y и удерживайте Lt. Чего, блин? Какое световое умение. Серьезно? О, я тут что-то нашел. Хе -хе. Так, окей. А вот и дерево. Походу тут нам реально дадут какое-то световое умение. Давайте проверять. Поглощаем свет. И.. Световой слеск, вы освоили новое умение прижить его кнопки X кнопке XYB, удерживайте ЛТ, теперь вы можете запускать взрывающиеся шары, то, что нужно, чтобы что-нибудь расплавить. О боже, я же говорил, что-то нам должны дать, и нам наконец-то дали. Окей, давайте посмотрим. О, вот так он выглядит. Так, ну чё, до свидания, Перо. Ой, классно. Так, ну все, поехали. А что это мы не можем растопить? О! Отлично! И мы тут в зале загадочное семя. Вы нашли нового предмета. задание от него исходит ускорбь. Свечение. Возможно, кто-нибудь подскажет вам, что это за семя. Ой, это круто! Тали, тали просто будет рад. Выходим из этого. Здание. Поднимаемся на дерево вверх. Не знаю зачем. Чтобы еще выше подняться. Да? О, у нас тут барлекова руда каким-то образом. Ее, наверное, можно взять. Ух ты, елки зеленые. А как это сделать? Ага. Нанося удары импульсом. Можно забраться еще выше Ох, отлично Отлично, отлично Блин, какие они это Ну, мощные сильно Кипец, конечно но этот огонь, этот огонь все забирает. Этот огонь... огонь очень классен. Так, ну что, давайте пробовать взлететь, что ли, или что, я не знаю. Отлично, я аж поменялся. И как с этим жить? Я не представляю, Хм, как это забрать? Можем забраться на дом тали? Талия Брутали. Очень интересно. Нифига подобного, да? Ну, может, дерево должно упасть, я не знаю, там. Нифига. Так хорошо, М -м -м. как туда забраться? Нанося удары и импульсом. По заряженным световым всплескам можно забраться еще выше. А, то есть мы типа... Блин. Типа, подожди... Да нифига, так не работает. Хорошо, импульс. Ничего не понятно. Ничего не понятно. Ничего не понятно. Как отсюда выбраться? Ой ты боже. Ничего не понятно. Короче мы можем телепортнуться. Чего я вам желаю. А тут я ничего не могу понять. Что надо сделать? Брать стреляю, пытаюсь зацепиться и нифига не происходит. И тут мы можем вот наконец-то вот так вот сделать тут походу вот нафиг сжечь это все и нифига не сжигается классно. так сохраняли игру и пипец сколько времени уже оказывается потрачено жестко жестко жестко так что мы можем сделать здесь ну, судя по всему, что мы тут уже все, что можно, сверху забрали. Мы можем пойти только влево, здесь что-то поколдовать. И потом уже вернуться в правую часть. Ну, я так вижу. Поэтому давайте пробовать. Что еще могу сказать-то? Так, вот она, всеми любимая хрень. о, -о, -о, -о. Здравствуйте. Ай, надо прямо это как-то тут двигаться, что ли, я не знаю. Подвигался, блин. Ага! Есть контакт. Так, Стайамба. Эм... Ох. Есть контакт. Так. Погоди, тут еще выше как-то можно подняться. Пипец какой-то. Но я не смогу. Там просто все в какашках. Надо, чтобы нас туда подтянули. Подтянули нас туда нифига не подтянет, да? Типа туда дал... <смех> <смех> <смех> так можно было, да, сделать? Отстаньте, пожалуйста, от меня! Отстаньте от меня! Все. Огонь Все, отстаньте от меня горликовую руду я взял Все, сожгу, разможгу Ааа, тут пипец какой-то Так, нам туда как-то надо попасть Честно, я пока Ээээ -э -э. Надо меня кушать, а? Я не очень съедобный. Есть. Есть контакт. Я забрал то, что хотел. А не офигевают, что происходит. Так, ладно. Мы тут все забрали. Теперь нужно, блин, как-то верхнюю часть опять пробраться, а тут у нас тут у нас печаль беда, да? Медведь, ой, чтобы использовать умение взмах, сначала лежите, кнопочки горят. Зачем нам взмах, если мы теперь можем без взмахов все делать? Как показала практика. Блин. Нафиг я разжигал. Так, все понятно. Схлопнись. Короче, нас, походу, хотели вот тут научить все это делать, а мы... Мы это... Ну, пошли дальше. Так, максимальная хипешка есть. Теперь нужно понять, как отсюда выйти. Как отсюда выйти, а? Какой ужас! Я не знаю, как отсюда выйти. Ой, так, сейчас попробуем еще одну хреновинку там забрать, этот дух. Глядишь, у меня получится. Здравствуй, пешечка. Так, мне правильно вниз, надо падать. Тут что-то вроде выросло, не выросло, непонятно. Ой, давай стреляй. Давай, я жду. А. -а, -а. Короче, что-то не получается. Так, да? Значит, мы можем. Как всегда, через... Иди ты нафиг. Через это все работает и ну вон там у нас еще есть классное место якобы но я полагаю не здесь да это с той стороны надо заходить дать пробовать тут я полагаю уже все больше ничего мы не найдем Супчика. Вот вам и супчика. Оп. Ну, вот так мы весь дух тут, и походу и соберем. Вверх еще каким-то макаром нужно тут подобраться. Вот это взять. И где тут у нас? Ага захотел то, да? А где у нас тут этот Растопильня? Отлично. Спасибо. Спасибо. Так, ну что, снизу, да, у нас.. Блин, как тебя? Иди сюда. Нам надо растопить ту хрень. А, это сложно будет, походу. Блин. О да, наконец-то. О боже ж. Но ну, это реально, наконец-то мы сделали это. Это круто. Швыряет просто пипец. Ну чё? вот он. Наконец-то истинный путь, который должен был быть у нас, но мы это все делали... Уф, уф, уф, как... Собственно, наверное, на этом мы сейчас с вами все это дело и закончим. Тут надо подумать, как вот эту хрень взять. А, горликовую руду, да, и как-то вот так вот. И yeah, бэйби, она у нас спрятана, да. Огонек. Все. Все у нас все просто. А, ну да, тут все-таки нужен нам этот енот, или как его назвать? Не, да? Ладно, я все понял. Ну что ж, на этом мы сегодня с вами и закончим. С вами был Фисверк. Всем огромное спасибо за внимание и всем пока!